Привет! Скоро Новый год, а значит, пора заботиться выбором подарков. И сегодня я помогу вам с этим нелегким вопросом. Меня зовут Павел, и вы на канале Декатлон ТВ. Поехали! Кто же не хочет улучшить фигуру, укрепить баланс и проработать глубокие мышцы тела? С этими задачами идеально справится наш фитбол. Он представлен в трех размерах, подобрать который можно в зависимости от роста и веса. Фитбол выдерживает нагрузку до 110 килограмм. Если ваша девушка или жена хочет прокачать верхнюю часть тела, то советуем вам обратить внимание на гантели для пилатеса. Вы можете подобрать гантели от полукилограмма до 5 килограмм. Для отслеживания активности во время ходьбы или бега мы рекомендуем вам вот такой шагомер. Этот шагомер посчитывает не только количество шагов, но и количество сожженных калорий, время тренировки и пройденную дистанцию. Ваша спутница ярый фанат велоспорта и не хочет прекращать тренировки даже зимой? Предлагаем вашему вниманию домашний велотренажер InRite 500. Он совместим с любыми велосипедами диаметром колес от 26 до 28 дюймов. Для любительниц водных видов спорта в нашем ассортименте представлены халаты из микрофибры. Они быстро сохнут после использования, а также устойчивы к частым стиркам машин. Понравилось? Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Хотите подобрать подарок сами? Добро пожаловать на decathlon.ru. А я желаю вам удачи и до встречи в следующих видео.